немножко дополню по поводу опять же вашего вопроса какие надо показывать цифры для клиентов. Вот у нас есть коллеги из Харькова наши приехали. Мы когда делали экспресс-обследование, мы все три, вот те, которые приводил, собственно говоря, Виталик, мы все три оценки, все их в экспресс-обследование включили, отдельными документами показали. Ну, единственное, что схему мы просто обсуждали у нас на доске, там вот в отчете как бы, экспресс-обследования нет, но, вот, собственно говоря, усреднение бюджета именно вот, по бисектрисам происходит. Презентация будет доступна потом в раздаточке, там Виталик на послед, предпоследнем слайде указал весь список всевозможных оценок, где это можно почитать. Методик действительно очень много. Вот маленькое дополнение к экспертной оценке по команде, по поводу того, то есть, где действительно, когда вот эти три, три вещи мы делаем, у нас или PM, или я, там в зависимости от проекта, мы, э, то есть, когда ты очень долго в индустрии, когда ты понимаешь, что, условно говоря, есть паттерн определенный, ты с заказчиком поговорил час, Плюс-минус понимаешь, на чем это будет сделано, то есть какие люди, какие департамент Ты можешь, как эксперт, просто, как говорится, пальцем по ветру попасть где-то с вероятностью 50% в то, сколько это займет времени. Потому что, ну, все же понимают, что да, трехточечная оценка – это такой длинный список, мы еще и к ней еще разочек вернемся, там позже в техническом задании. Вот, поэтому он требует довольно большой проработки. Для того, чтобы на верхнем уровне хотя бы понять вообще границы, если они доступны, то можно сделать и по команде. Так, это Виталий говорил. Отдельным <coughs> большим пунктом мы уже цепляли эти темы по поводу того, а стоит ли работать э, с заказчиком, а стоит ли ввязываться в тот или иной проект. Э, есть еще, собственно говоря, идентификация, классификация рисков того, что мы видим уже на этапе экспресс-обследования они по рискам тоже, это отдельная огромнейшая плоскость того, каким образом их идентифицировать, как их классифицировать и можем ли мы на них влиять. К рискам надо, если пробежаться по этому очень поверхностно, то туда надо относить, ну, во-первых, технические риски, то есть то, что связано, собственно говоря, с самими, то есть самое простое, это вот там, серверные части, достаточно ли нам технической инфраструктуры для выполнения задачи. Чуть более сложные, это правильная ли у нас инфраструктура, можем ли мы одни данные в другие трансформировать и так далее. Дальше идет, но это все решаемые вещи, они более как-то поддаются классификации. Менее решаемые вещи и менее поддающиеся классификации — это, собственно говоря, люди. Вот. Проекты делают люди, принимают эти проекты люди, и работают в системах тоже люди. И это зачастую вызывает самую большую плоскость рисков, которые в проектах у вас могут быть. К примеру, вы переходите на большую какую-то корпоративную систему. И внутри этой корпоративной системы мы уже упоминали отдел закупок. И у вас без отдела закупок цепочка не вяжется. Вы, если этот риск не идентифицируете, о том, что там есть организационные риски, связанные с руководителем отдела, с той там схемой мотивации, в кавычках, которые могут этих людей присутствовать, а, с там, взаимодействием, внутренними конфликтами, с квалификацией, в конце концов. Есть проекты, в которых люди настолько низ, там, департаменты на заводах, машиностроении, там еще где-то, настолько низкой квалификации, что вы не просто там какие-то выс высокие материи будете там внедрять. Вы будете объяснять им, как мышкой клацать. Это уже странно звучит, но на самом деле до сих пор эти вещи присутствуют и есть. То есть нам, а, те, кто там там, в Киеве или там больше в больших миллионниках работает и там делает проекты, кажется, что это отсутствует, но на самом деле это совсем не так. Если там отъехать 50 километров от Киева, есть такие логистические центры, где у людей там, у некоторых телефоны кнопочные, то есть а вы туда приехали им ТСД показывать, как он будет там сканировать этот самый. Поэтому на самом деле и это тоже к организационным рискам относится, потому что э -э, работать непосредственно и эту функцию будут выполнять люди. Есть риски, которые на которые мы можем влиять, есть риски, на которые мы не можем влиять. То есть в экспресс-обследовании, соответственно, желательно, помимо идентификации того, что мы сделали, а, определить степень влияния на проект, ну, хотя бы там самый простой, низкий, средний, высокий, и тот план какой-то минимальный действий, который мы можем сделать или не можем сделать. Он от нас может зависеть, а может не зависеть. Вот. Это раздел, который касается непосредственно самих рисков. И дальше мы в... Все то, что мы проанализировали, все то, что мы написали, все те оценки, которые мы подготовили, проектные команды, организационные схемы, верхний уровень бизнес-процессов, все вот это мы, собственно говоря, упаковали в отчет об экспресс-обследовании, матрицу соответствия платформ, которые нам подходят, расчетные таблицы бюджетов. И всю необходимую информацию в ходе работ, которую вы собрали. Желательно ее тоже туда присоединить. Можно не в сам непосредственно отчет, возможно, какой-то дополнительным материалом. Потому что кто будет делать этот проект, вы еще пока как бизнес-аналитик не знаете. Возможно, вы, возможно, ваш коллега, возможно, вообще другая компания. Поэтому, если вы, ну, то есть, чтобы не пришлось вот эти все пов по документы повторно, собственно говоря, начинать собирать. Такое тоже встречается, мы, к сожалению, часто, ну, то есть классическая схема, вот мы сейчас, собственно, с презентации решения начнем, и тут есть такой пункт, как проведение публичного тендера. А, возвращаясь чуть на слайд назад, то есть, если вы готовите... Отчет об экспресс-обследовании хорошей практикой считается то, что по вашему отчету другая компания сможет тоже сделать estimate. Не надо пытаться там, завуалировать какие-то вещи. И вот, собственно говоря, не подкладывание туда всей документации проекта, это частичное завуалирование этих вещей наша, ваша, внутри работа, должна подразумевать как бы изоляцию от вас. Мы сразу с заказчика этот самый предупреждаем, что вот отчет об экспресс-обследовании, который мы делаем, может, если вам понравилось с нами вообще, нет вопросов. В некоторых просто понравилось такое, они могут принять такое решение, а в некоторых есть процедуры, что после каждого этапа какого-то проекта у них все равно публичный тендер. Понятно, что у нас есть бенефит в том, чтобы выиграть в этом тендере, потому что он, наши сотрудники уже знают там, людей, процессы эти изучили. Это тоже определенная степень и влияние. Но, тем не менее, мы всегда предупреждаем, что, пожалуйста, с этим документом это э, как-то открытый документ, у нас на него нет прав собственности. Вы как заказчик можете с ним выходить на публичный тендер и его, собственно говоря, сравнить с другими оценками. Для заказчиков... Э, вот эта вещь несет в себе некую некие риски определенные, которые делаются. Если вы как заказчик берете наш чужой, отправляете нам или наш отправляете кому-то, то цифры, которые вы получаете, стоит на самом деле. Вот желательно из отчета об экспресс обследовании. Почему вот на вот этом слайде мы выносим вот, э, расчетные таблицы бюджета в отдельный пункт, потому что Желательно не показывать то, что как вы оценивали, и, вернее, как та компания оценивала и что там получилось. Потому что вот здесь, на вот этом этапе, вы можете столкнуться с очень простой проблемой. Принесли такой вот тендер, там, не тендер, экспресс-обследование, выдали на тендер там в каких-нибудь 50 страниц. И можно же взять там методику, какую-то трехточечную оценку, занести туда все те самые, прочитать, поставить, сделать estimation какой-то и потратить на это несколько дней. А можно не так сделать. Можно взять эти 50 страниц и вот так вот по диагонали перечитать их, как иногда вот, бывает и сказать, ага, это вот столько сделать. Это тоже оценка на самом деле. То есть это экспертная оценка человека, который может, но вероятность того, что вам назвали цифру с точностью хотя бы 30% очень низка. То есть ее там можно как вниз на 4, так и вверх на 4 потом умножать. Поэтому очень аккуратно, когда вы выходите с этим документом на тендер, потому что там цифры могут очень сильно разниться. Тут я, наверное, не вставил. У нас там есть ролик последний на ERP форуме, где мы выступали. Там был очень классный пример. Мы, собственно говоря, методики и оценки читали и привели прямо на тот момент проходящий тендер. Документ, который всем участникам процесса был раз... один и тот же, там 24, по-моему, было странички, один и тот же требование по там, разработке там, интеграции каких-то систем. Так вот, начинался этот тендер с 15 тысяч в предложениях, а заканчивался 995, по-моему, тысячами. Вот, то есть там разница в 60 раз в разлете между одним документ на входе один и тот же что вам как заказчику или что там бизнес аналитику принимать какое решение непонятно ну то есть уж явно а, и центральная зона там тоже разная от там, 250 до 550 то есть кто из этих людей вник и понял о чем суть ну то есть невозможно определить очень Важным этапом, по моему мнению, является презентация того, что вы сделали э, стейкхолдерам. Они очень разные, очень часто не участвуют в этапе экспресс-обследования. И задача бизнес-аналитика заключается в том, ну в зависимости от того, кто у вас там это презентует, заключается в том, чтобы для себя понять, ввязываемся или не ввязываемся. Во-вторых, понять мотивы стейкхолдера, который, собственно говоря, это зател, для чего это. Тут очень сильно может зависеть ситуация от того, кому вы этот, кто вообще заказчик у вас первичный, а кто принимающий решение, то есть кто там эксперт, который с вами работает, а кто человек, который будет ставить визу под бюджетом. И это очень сильно зависит от того, что вы показываете, как вы показываете. И То есть у вас на выходе из экспресс-обследования такой себе ну, документ там, от 20 до 120 страниц, в зависимости от тех процессов, которые вы там исследовали, и насколько заказчик хотел детально там углубиться в эти процессы. И кто из стейкхолдеров будет это читать? Ну, то есть, вряд ли кто-то, то есть, там есть люди, которые оперируют бюджетом. И если вы не найдете методик простых показать, каким образом вот то, что есть сейчас, за определенные деньги и время должно трансформироваться, то, что он хочет, у вас там не будет защиты. то есть И человек, которому вы передаете, руководитель проекта со стороны заказчика. Бывает какая ситуация? Выполнили экспресс-обследование, мы как исполнитель передали заказчику, руководителю проекта со стороны клиента документ, и все. И там менеджер или мы спрашиваем, ну там, посмотрели, решение какое-то приняли, этот документ мог никуда не дойти. То есть дойти до стейкхолдера, он, он в принципе его мог никто не отправить. Потому что до стейкхолдера вам могут дойти там три, условно говоря, слайда, составленные на стороне руководителя проекта клиента. И это очень сильно исказит картину того, что вы делаете. Потому что желательно собирать именно тех людей, которые принимают решения в бюджете, рассказывают, уж, какая работа была проведена, то есть в, это, в эти слайды включить риски, бюджеты, а, ваше видение выполнения проекта технической архитектуры и там я не знаю, то есть посмотреть на какой-то фидбэк, поотвечать на вопросы. Вот этот этап, это этап, когда вам нужно этот определенный пройти как-то визуальный контакт с вашим клиентом, а ему с вами, для того, чтобы было понятно, кто это будет делать, как это делалось и понимают ли люди, что они собираются делать. Если у кого-то есть вопросы, спрашивайте, первый этап у нас закончен. А скажите, ваш коллега сказал, что это существует несколько методик, или вы используете все эти методики на разных проектах по а, Виталик рассказал про пять методик, которые, вот все, что он рассказывал, это все есть у нас в существующих проектах. Две из которых, это Kanban и StoryPoint, и он выделил отдельно специально, потому что этих проектов мало, и статистика по ним низкая, вот первая из которых он начинал. Три методики, это методика трехточечной оценки, это та методика, с которой мы начинали года 4 назад. И где-то год назад мы начали использовать функциональные требования и по оценку по командам. Это вот, вот эти три это классика, которой мы пользуемся сейчас регулярно и в зависимости от того проекта, который пытаемся оценивать. Чтобы пробовать оценку клиента только на первый этап, на моделирование и после описание всей документации, переходит до более точной оценки впроваживания проекта. У да. нас будет отдельный слайдик, я еще про это расскажу, в чем разница, почему мы перешли от, это будет техническом задании, почему мы перешли к трехточечной оценке дополнили другими методологиями. Мы вернемся что к нам вопросу. А вот эта методика трех точек максимум и минимум она различна по функционалу? Или? Нет, это один и тот же функционал. Это на самом деле даже э, на этом этапе у вас есть требования Нам нужно то-то, то-то, то-то, чтобы пользователь такой-то мог сделать то-то, то-то, то-то. И там нет детализации технической, как, какую форму он должен открывать, как она должна выглядеть, с какой скоростью она должна работать. То есть вот этого всего мы еще не знаем. И поэтому, когда а, эксперт оценивает, то есть есть минимум, то есть миним, меньше которого вот этот процесс не делается вообще никаким образом. То есть это самая минимальная точка. Вторая точка – это просто чем больше ты в индустрии, тем больше ты понимаешь, ну сколько это будет, ну вот, вот столько. А максимум это обычно, то есть мы выполнение этой задачи можем столкнуться с кучей просто технических преград определением какие то там идентификаторы, там, куда мы будем доставать промежуточная база данных, там, как мы это будем там, между мапить между друг другом, еще, еще, еще, еще что-то. И это максимальная оценка. Это все одна задача. функционала на выходе один и тот же. Это не разный функционал. Это вот очень хороший вопрос, потому что часто путают, думают, что вот тут мы чуть-чуть сделаем, а тут у нас ух. Это все, это вот одна задача, выполненная в три разных точки, для того, чтобы потом их усреднить. И э, сакральный смысл вот этой схемы, он заключается, каким образом я контролирую понимание, а вы как заказчик контролируете понимание того, как бизнес-аналитик понимает задачу, вот собственно говоря, вот здесь. Хорошо ли здесь, вот в этой картинке э, бизнес-аналитик понял задачу, кто как думает? Хорошо, раз не понимает точность. Хорошо или плохо? Да плохо. хорошо понимают, разрыв небольшой. А, правильно, разрыв, разница в понимании, разрыв небольшой, разрыв между вот этой точкой и вот этой точкой всего-навсего там 0,6. И это очень низкий показатель, потому что разрыв между точкой вот этой и вот этой может быть тысяча, как мы говорили. Казначейство, которое вам прилетит, будет с разлетом 2 часа, ну или там 2 тысячи, неважно от какими единицами мерить, и там до 2 тысяч часов. Разлеты бывают колоссальные, потому что вам может прилететь проект, с, там, и там 60 требований. То есть и ты понимаешь, что там экспресс-обследование. Заказчик говорит, сделайте что-то. Ну, то есть, это же может быть как внутри, так и в компанию прилетать. Окей. То есть И вот это что-то будет выглядеть, как вот тут с одной стороны там 2000, а с другой стороны там 200 тысяч. А это будет абсолютно нормально. Да? А как вы оцениваете стоимость экспресса цилидов? Хороший вопрос тоже. Есть два подхода на самом деле. Uh, у нас чуть легче, у нас нет фикс прайса, мы его не оцениваем. То есть мы делаем до той стадии, пока ну, понимаем, что если еще здравый смысл говорит нам о том, что еще нужно анализировать, еще анализируем. Если нет, закончили. Вот, потому что следующие этапы гораздо более интересные, гораздо более правильные, методические там, и так далее. Поэтому не имеет смысла там, продолжать какой-то этап, который сейчас мы понимаем для компании не нужен. Это раз. Второе, каким образом можно оценивать, если говорить о фикс прайсе, есть у нас там шаблон, но мы его крайне редко применяли, это было очень давно. Мы оценивали количество интервьюируемых и количество бизнес-процессов, которые надо будет проговорить, там локации, все это перемножалось между собой, умножалось на какие-то там рейты, и мы получали какой-то фикс прайс по обследованию. Можно вообще от другой концепции, вот у нас сейчас будет, то есть мы сейчас экспресс-обследование, очень такой большой этап. А у нас через несколько месяцев ведется еще такое понятие, как диагностика. Мы часто сталкиваемся, что вот это все описать, интервьюировать, очень многим заказчикам все равно довольно большая сложность. Если они только потенциально рассматривают проект, то они могут на эту сложность не пойти физически. Поэтому мы будем вводить еще один предэтап диагностики, в которой будем какие-то конкретные шаблонные вещи включать. И он будет занимать, там, условно говоря, несколько дней. Но контекст очень сильно упростится. То есть еще меньше, то есть мы будем оперировать немножко другими сущностями, чем вот здесь. И там в следующих тренингах мы там про диагностику тоже расскажем, когда у нас будет какая-то накопленная экспертиза. И возвращаясь к вашему вопросу, экспресс-обследование с самого начала, когда мы его оценили, у нас было просто историческая по вот этим показателям количество людей, количество процессов, сколько мы до этого у нас тратили время. Все, мы это просто тоже усреднили, можно это тоже у вас по вашей компании, сколько ваши люди это по вашим шаблонам делают, усреднить и получить цифру за которую вы собственно говорят, то готовы это эксперт обследование делать тут же какой вариант если у вас останется там ресурсы зак... обычно же обратная ситуация да? всегда не хватает времени вот поэтому мы можем постоянно увеличивать контекст то есть функциональные требования можно написать же на уровень Продажи, это что же функционально? бизнес-процесс, продажи, а он там, в, в него вложена куча бизнес-процессов. А можно писать там продажа розничной техники, продажа там, в кредит, продажа с отсрочкой платежа. Это что же процессы разные? А, или там, там процесс закупки и так далее. То есть все вы можете детализировать до разного уровня. И оценивать по трехточечной оценке, возвращаемся, можно как детализированный вниз, так и просто продажи. Просто разлет вот этот разлетится гораздо шире. И вы как заказчик и как бизнес-аналитик, когда вы видите разлет, когда вы даете какую-то задачу, это может быть не только между бизнес-аналитиком и заказчиком, это может быть еще когда вы детализировали технические требования. Сколько нам нужно времени на задачу переноса данных из вот этой системы вот в эту систему пункт большой бизнес-аналитик крайне редко его может оценить, он обычно дает раз... эту задачу разработчику. И, собственно говоря, когда разработчик возвращает эту оценку, мы смотрим сюда. Если этот, ну, то есть, вот это узкий диапазон, то окей, то есть, разработчику суть и смысл понятны. А если этот диапазон разлетелся, то есть у него минимальная оценка там 10, а максимальная там 110, ага, то есть что-то непонятно, что-то не понимает То есть это всегда предмет, когда нам нужно вернуться к вот этому пункту. Вот тут бывают очень большие дебаты. То есть вот тут бывает ситуация, когда э, то есть я как когда оцениваю по команде, да, у меня там опа, и ци, вот сюда куда-то улетела точка. И все, И мы просто потом собираемся, как-то у меня там есть правовед, докажите, что это не так. То есть люди доказывают, что мы вот эти риски, вот они нивелированы тем-то, вот это вот, вот это. То есть тогда я могу, то есть, собственно говоря, понять, ага, да, да, всех этих ресурсов не надо будет. Сная задача уменьшить вот эти три разные оценки. Три методики дают разные оценки. Больше методик использовать, ну, уже смысла, наверное, нет, потому что, ну, то есть это совсем будет этот самый. Ну, это просто трудозатратно, да, мы выбрали три, из которых... Разное количество усилий дает разное количество э, точности. Вот это то, тот предмет исследования, который исследует Виталь. То есть он исследует, какие методики для нас, дают какую точность. То есть вот тут усилий разное количество. И точность, конечно, разная. Еще вопросы? Допустим, отличность максимально. В смысле, исследования для вас? Нет такой, такого Два срока. Месяца, там, например, Два там? месяца, три месяца, полгода. Бывает по-разному, ну то есть смотря что вы диагностируете. Ну, кредитный проект, вы просто начинаете там... В вот, вот. среднем, среднем, среднем от полтора до трех, все может очень зависеть. Бывают ситуации, когда, ну то есть вы, вы как это, как, не так страшны первые 90% проекта, как вторые 90% проекта, да? То есть потому что, когда вы начали экспресс-обследование, вы выделили там трех бизнес-аналитиков. То есть все, это же все вот этот чудесный хвост, он же ж никуда не девается. То есть это же хвост классического этого самого. Ой, что-то у нас пропало. А, в, то есть вы начали проект, у вас три бизнес-аналитика, они обследовали все это самое, а потом у вашего бизнес-аналитика может что-то не получиться, со стороны заказчика может что-то не получиться. И у вас оставшиеся 10% тянут все время, собственно говоря. Поэтому и шутка отсюда про 90% появилась. То есть поэтому сказать, что ну, то есть как -то хорошо говорить, что э, первые 80% экспресс-обследования можно выполнить за полтора месяца. За сколько можно вторые в 20% дальше выполнить, это уже очень сильно зависит. Бывают ситуации, при которой мы делаем экспресс обследование задаем какой-то вопрос, а ответа на этот вопрос у заказчика нет. Ну, то есть, он не знает, какая у него будет орг-структура через после того, как он будет вот этот департамент присоединять. А именно для него мы делаем систему и, собственно говоря, его обследуем. Все. То есть, и, и, и вы, ну, то есть как бы образуется вакуум, и поэтому и оценки используются некоторые с определенным уровнем абстракции. Вам надо на каждом этапе ну, как бы, понимать оценку. Да? То есть сделали там, там, прошли первый список, ага, вот такая оценка. Ее точность там 60%. Чем дальше вы копаете, тем больше точность. Второй этап моделирования в фазе это функциональные требования. Мы на первом этапе с вами прошлись по всем вот этим пунктам, сформулировали все цели, все задачи, все процессы, риски проанализировали на выходе. У нас есть набор документов экспресс-обследования. И мы дальше либо с заказчиком начинаем, собственно говоря, следующую фазу, либо заказчик выходит на тендер, потом позже начинает саму фазу. Что мы делаем уже на этапе функциональных требований. С, э, некоторые пункты дублируются, но контекст у них будет немножко другой. К примеру, первый, и там в конце тоже есть презентация, мы пунктно согласовываем все требования системы после интервью, описываем из и ТУБИ, я поясню, почему, зачем тут э, две разные нотации. Мы посмотрим, прервем нашу презентацию минут через 15, Олег нам расскажет про нотацию BPMN в подробностях, чтобы мы понимали, что это. Мы посмотрим на общие настройки моделей, стратегию матрицы переходов и поехали. Первым пунктом у нас тот же самый пункт, который шел у нас в экспресс-обследовании. Интервью. Но процесс этого интервью содержит совершенно другой контекст. Для функциональных требований интервью мы проводим для того, чтобы э, собрать уже какие-то конкретные данные, конкретные формы к определенной системе и опуститься на один шаг ниже в бизнес-процессах до уровня операций. То есть на первом этапе в экспресс-обследовании мы зафиксировали список процессов, которые мы исследуем. На втором этапе в функциональных требованиях мы эти процессы опускаем до операции. То есть что, кто как делает? При этом в операциях важно понимать, и это отражается потом в нотации, операции не все выполняют люди. Есть ряд, целый набор операций, которые выполняются по регламенту, по запросам. Очень много того, с чем вы сейчас будете сталкиваться, выполняется вообще внешними сервисами, всевозможными опишками. Самые простые примеры, чтобы не вдаваться в подробности, там сервисы всевозможных доставок новой почты, которые вам отдают какой-то контекст назад. Есть Операции, которые в даже вне вашего периметра находятся, и их тоже, собственно говоря, нужно в, э, включать в это все. Все тот же кросс-чек, который вы делали на первом этапе, здесь присутствует на уровне операций в том числе, потому что выполнение некоторых, это не только связано с подготовкой регламентированной отчетности, не регламентированной, а просто отчетности, а это бывает связано еще с целым рядом других наборов операций, которые в компании могут выполняться, но никому не нужны потеряли смысл. В производстве бывают какие-то технические обслуживания, и был регламент, который для производства написан, его выполняли определенная последовательность раз. Все поменялось, ну, то есть поменяли оборудование, поменяли технологический процесс, а, а регламент забыли. И этот регламент делается, он уже на самом деле никому не нужен, потому что он нужен был сугубо для предыдущих бизнес-процессов, для предыдущего оборудования. Поэтому тут кросс-чек делаем в том числе, а, и дальше уже потом будем визуализировать это. Все требования, которые вы здесь собираете, они могут быть функциональны, нефункциональные. Мы очень рекомендуем, ну и по-прежнему к предыдущему слайду все записываем. Да? Всегда оставляйте как минимум аудиозапись, интервью, для того, чтобы вы потом спокойно могли к этому вернуться. Вы как бизнес-аналитик должны э, эту информацию держать под рукой. Заказ... Сейчас, к... Не к, сожалению, не к сожалению, никто не любит повторно проговаривать одни и те же вещи. Это раз. Во-вторых, для чего это еще может потребоваться? Во-первых, мультипроектная среда у большинства как минимум, да, и, возможно, вы обследование и интервьюирование делали вы, а описывать это будет совершенно другой человек, и применять это будет, возможно, совершенно другой человек, поэтому всегда в процессе интервью делайте запись для того, чтобы она была доступна и вам, и тем людям, кто будет, возможно, делать часть вашей работы. Желательно, когда вы уже в сам документ, в сами функциональные требования включаете, абсолютно все пронумеровать. То есть закодируйте каким-то образом ваши подсистемы в данном слайде, например, там, ВМС. Там, да, и закодируйте все функциональные требования, которые вы делаете. Функциональные э, требования, наименование само, самого требования. И вы сразу пишете систему и модель реализации. То есть каким образом это мы уже на предыдущем шаге выбрали какую-то из систем, где мы это будем делать. И на этом этапе это требование мы должны замоделировать в системе, каким образом мы это будем делать в текущей архитектуре, в текущей системе, как это будет происходить. А, описание бизнес-процессов ESS и почему, собственно говоря, оно согласовывается с заказчиком. В зависимости от заказчика, у заказчика могут быть существующие описанные бизнес-процессы, а могут не быть описанные бизнес-процессы. В зависимости, мы в конце дня посмотрим, я объясню, где часто это будет применяться, заказчика либо уже есть довольно структурированный э, подход к регламентам своим, к процессам, у них все описано, у них есть должностные инструкции, инструкции на процесс, на выполняемую операцию и так далее, и, так далее. и тогда, возможно, вы столкнетесь с тем, что, моделировать эсзыс, вам не понадобится, потому что он будет существовать. Какие риски э, это может э, нести? Ну, Во-первых, вам надо как минимум понимать разные нотации, потому что они вот, совсем разные. То есть, визуальный стиль этих нотаций, если взять там, и Dev и BPMN рядом поставить, в это вам будет казаться, что одно схема микропроцессора, а второе какая-то картинка там, я не знаю, из игры, потому что они просто визуально очень сильно отличаются, хотя смыслы несут, в общем-то, похожие. Поэтому для того, чтобы мы не будем вдаваться во всем, мы только одну сегодня рассмотрим, вот. для того, чтобы понимать и оперировать этими терминами, их как минимум надо ну, по диагональке прочитать, там и Dev, и Aris часто там используются, чем там в больших, это аннотация SAPS, UML, ну и прочие, которые там с ними связаны. А, какой риск здесь есть помимо этого, того, что вы можете ну, не понять некоторые вещи, это актуальность этой документации. Потому что, чем, то есть хорошо, если перед вами закончили консалтинговый проект, и описали процессы как есть, какая-то там э, консалтинговая компания. Это означает, что эти документы плюс-минус актуальны. Вот там тоже есть нюансы, потому что если компания очень быстро растет, то у нее через три месяца, если всего лишь три месяца прошло, у нее, возможно, там появились в оргструктуре новые департаменты, новые процессы, а те процессы расслоились на целый ряд других процессов. И, а если вы приходите в компанию в очень большой оргструктурой, то актуальность становится вообще первостепенной вещью, потому что когда вы приходите и вам говорят на входе, что у нас наши процессы есть, мы написывать их не надо, вот мы вам даем, вы моделируете, как будет. Но очень часто выявляется, что ты открываешь этот процесс, приходишь к пользователю, вот так просто то есть так никто не делает уже там три года как. То есть есть регламенты того, как поддерживается документация, описание процессов в компании, и есть их как бы физическое проявление, потому что мы очень рекомендуем со всей документацией, которую вам выдают, так или иначе, пройти по людям и получить подтверждение о том, что именно это вот то, как написано, так это и происходит в компании, потому что это часто совершенно не так. И, еще какой риск вот здесь находится? Очень часто, когда у компании нет бизнес-процессов описанных и нет регламентов, то есть она к ним движется, и компания не хочет э, финансировать переписывание. Классическая фраза «давайте сразу напишем to be», и в этом есть определенная э, лазейка, потому что кажется, ну вот, бессмысленно, ну да, действительно, давайте сразу напишем, как должно быть, и все, и будем потом вот так быть. А, и все не задаются вопросом, а как мы из, есть же текущая ситуация, как мы, вот, мы сегодня там, вот так рубим, да, а завтра мы вот так должны рубить, как мы должны отсюда вот сюда переступить. То есть, вот этот процесс... Перехода из одного состояния компании в другое состояние компании э, э, состоит из трех пунктов. Как есть, как должно быть и матрица перехода. Мы еще о ней там, вернемся, поговорим. Поэтому э, озвучивайте, когда вы сталкиваетесь с заказчиком, внутренним или внешним, озвучивайте всегда вот этот набор рисков, который он считает, что он... Потому что те люди, которые финансируют проект, они зачастую считают, что это у них актуально, а это им не нужно. И поэтому это несет довольно большие потом риски в самом проекте внутри. Там очень много таких казусных ситуаций может образоваться. Нотацию to be, собственно говоря, мы делаем в BPMN и описываем, как это должно быть с применением уже на какие-то там регламенты, документы, видоизменения процессов.